У нас уже есть две причины считать, что на машине стоит фаервол. Первый признак появился во время сканирования Nmap'ом порта 80, когда оказалось, что он закрыт. А второй мы обнаружили после перезапуска сервиса SSH и нового сканирования Nmap'ом, в результате которого было сказано, что порт фильтруется. Два очень надежных признака того, что возможно используется Firewall, который блокирует подключение к этим двум портам. И теперь давайте вернемся к целевой машине, и попробуем еще сильнее углубиться в исследование причин. Попробуем выяснить, есть ли у нас на самом деле фаервол, который блокирует доступ к портам и сервисам. Для этого давайте выполним команду ufwstatus, выполнив которую мы узнаем статус фаервола на целевой машине. И как мы и подозревали, фаервол работает и блокирует доступ к определенным портам. Как видите, он блокирует доступ к 22 порту. Теперь в игру вступает логика плохого парня. Я буду честен. Как тестировщик на проникновение, как этичный хакер, если вы выполняете работу для клиента, и вам удалось проникнуть в систему, последнее, что нужно делать, это изменять конфигурацию системы. Вы можете это делать только в том случае, если у вас есть специальное разрешение, и вы абсолютно уверены, что это вам дозволено. В 99 99 процентах случаев это будет запрещено. В предыдущем видео я изменил файл конфигурации. Будучи этичным хакером, это делать запрещено. Но так как я обещал, что в этом видео покажу подход плохого парня, мы станем плохими хакерами. Притворимся плохими парнями. Мы больше не этичные хакеры. Мы изменим файл конфигурации. И прямо сейчас мы изменим настройки фаервола. Все дело в том, что плохому парню плевать на то, что будет с вашей системой в продакшене, с вашей сетью. Его волнует только то, что ему нужно. А сейчас нам нужно любой ценой получить финансовую информацию. И если это значит, что фаервол нужно отключить и подвергнуть систему риску, это он и сделает. Ему плевать. То, что я сейчас сделаю, я никогда не сделаю при работе на клиента. Сейчас я просто хочу показать вам, как работают плохие парни. И давайте продолжим. Изменяем конфигурацию фаервола и разрешаем SSH. И теперь, если я снова посмотрю статус фаервола, как видите, тут сказано, что SSH разрешен. И если я вернусь к моей машине на кале и перезапущу сканирование NMAP, и как мы ожидали, теперь порт SSH открыт. Теперь я могу использовать команду SSH для входа на удаленную машину под root пользователем. И таким образом у меня будет полностью интерактивный shell в терминале, будто я сижу не за своей машиной на кале, а за целевой машиной. Для этого пишем ssh root, собака, IP, адрес. Но для этого мне нужен корректный пароль. На данный момент у меня уже есть доступ к рут-пользователю. Поэтому все, что мне нужно сделать, это просто сбросить или изменить его пароль. Я бы этого никогда не сделал при работе на клиента. Мы сейчас действуем как плохие парни. Плохому парню абсолютно плевать на все. Меняем пароль рут-пользователя. И если вы прямо сейчас все это делаете, установите любой другой пароль. Жму Enter. Я принимаю ключ, пишу пароль. Готово. И я вошел. Теперь, если я попробую открыть SSHD-конфиг с помощью nano, я смогу изменить его. А это значит, что теперь у меня есть полностью интерактивный shelf в терминале. Прямо сейчас у меня есть три способа, которыми я могу получить доступ к этой машине. У меня есть первоначальный обратный шел, который я получил с помощью метаспойта. Далее у меня есть еще один шел, который я получил с помощью обратного шела на питоне. И теперь у меня есть доступ через SSH. Я получил доступ к этой машине используя три различных шела, один за другим. И если по какой-то причине соединение с метаспойтом оборвется, у меня все еще есть два других шелла. Если обратный шел по какой-то причине упадет, у меня все еще есть доступ с помощью SSH. И я смогу войти в систему в любой момент, без необходимости снова использовать эксплойт. И это одно из тех действий, которые обязательно нужно совершать после взлома системы. Нужно получить доступ к SSH, чтобы вам не пришлось использовать эксплойты снова и снова. Я показал вам один из способов, в котором я в итоге, как плохой парень, получаю доступ без эксплойта, используя SSH. Отлично. И даже сделав все это, давайте не забывать, что наша миссия все еще состоит в том, чтобы найти базу данных кредитных карт и получить к ней доступ. И давайте продолжим. Перевод озвучка для клуба складчик.ком Пока что мы работали исключительно над укреплением нашего доступа к системе. Мы получили несколько шеллов, сбросили root пароль получили SSH доступ, сделали все, чтобы, если по какой-то причине один из наших шеллов будет закрыт, или мы потеряем к нему доступ по той или иной причине, и мы по-прежнему можем войти в систему без повторного использования эксплойтов. И теперь, когда мы достигли некоторой стабильности во взломе, нам нужно перейти к самой миссии ко взлому базы данных MySQL, и надеюсь, что в ней будет находиться информация о кредитных картах, которую мы ищем. И если помните, когда я запускал Netstat, мы видели сервер MySQL, запущенный на целевой машине. И давайте попробуем авторизироваться. Для начала, давайте попробуем войти под рутом, без пароля. Во многих ситуациях это сработает. Довольно часто администратор базы данных или системный администратор предполагает, что так как это локальный сервис, нет никаких проблем с тем, чтобы оставить его незащищенным паролем. Потому что они предполагают, что никто не сможет обратиться к этому сервису удаленно. Так как это локальный сервис, для начала нам нужно получить доступ к системе. А только затем из самой системы мы сможем получить доступ к базе данных MySQL. Они думают, что это невозможно. Но мы превзошли их ожидания и вошли в систему под Root пользователем. И теперь у нас есть доступ к локальному сервису. И я попытаюсь подключиться к нему, используя имя пользователя Root. А пароль оставлю пустым. И я не буду вводить пароль. Просто нажму Enter. И, к сожалению, я получаю сообщение. Доступ запрещен. Похоже, что системный администратор защитил сервис MySQL паролем. Ранее мы сбросили пароль root пользователя. И, возможно, это было поспешным решением. Я говорю это потому, что, как мы уже видели в этом видео, мы пытаемся взломать пароли разных пользователей. И если бы мы взломали пароль root пользователя, возможно, он был бы таким же, как у базы данных MySQL. Так как я создал это задание, я знаю, что это не так. Но я рассказываю вам о вполне реалистичном развитии событий. Мы грешим тем, что довольно часто используем один и тот же пароль на разных сервисах. Что интересно, многие высокоуровневые взломы стали возможны из-за использования одного и того же пароля в разных сервисах. Переиспользование пароля — это когда вы выбираете пароль для одного из аккаунтов. Давайте возьмем для примера почту. Вы используете пароль для Gmail-аккаунта и используете тот же самый пароль для Hotmail, или для Facebook, или для Twitter и так далее. Если кто-то получит один из ваших паролей, у него появится доступ ко всем вашим аккаунтам. И мы называем это атакой переиспользования паролей. Во вседневной жизни люди довольно часто используют одни и те же пароли. И мы можем предположить, что системный администратор выбрал пароль для root-пользователя. И он такой же, как от базы данных MySQL. И так как я создал это задание, я знаю, что в нашем случае все иначе. Я поднимаю этот вопрос только для того, чтобы вы учитывали это при взломе системы. Одна из вещей, которую нужно сделать после взлома системы, вам нужно найти хэши паролей и попытаться их взломать. И вот почему. Мы знаем, что это не пароль root пользователя. Мы знаем, что это не пустой пароль. И давайте проверим, не подойдет ли пароль какого-то другого пользователя, который мог быть использован для защиты сервиса MySQL. И чтобы взломать пароль, мне нужно сделать две вещи. Мне нужно скачать файл с паролями, который находится в VTC Password. Открываем его. Обратите внимание на этих двух пользователей. Здесь есть пользователь MySQL, и в конце написано bin false. Это значит, что для пользователя MySQL не настроен Shell. Поэтому даже если у него есть пароль, и я взломаю его, я не смогу использовать этого пользователя для удаленного входа, потому что у него нет Shell. Но если мы взглянем на другого пользователя под именем WebDev, у него в конце написано BinBash. И если каким-то образом я смогу угадать или взломать пароль WebDev, я смогу войти удаленно, используя SSH. И давайте скопируем этот файл. И на моей машине на Кали давайте вставим его в текстовый документ. Сохраняем его в директории Metasploitable 2. И назовем его Password. Второе, что мне нужно сделать, получить файл Shadow. В нем содержатся зашифрованные пароли. Конечно, для того, чтобы получить этот файл, я должен войти под рутом. И, к счастью, я уже под рутом. Открываем файл с помощью команды Cut. Копируем его. Сохраняем как текстовый файл. И называем его Shadow. Давайте на моей машине на Kali откроем еще один терминал. В нем давайте перейдем в директорию Metasploitable. Чтобы взломать пароль, давайте воспользуемся инструментом под названием John the Reaper. На вход этому инструменту нужно подавать файлы с хэшами в определенном формате. Формат будет комбинацией пароля и файла shadow, который мы только что сохранили. Чтобы соединить их вместе, давайте воспользуемся командой unshadow. Пишем unshadow, файл паролей, и shadow файл. И давайте перенаправим вывод file файл to crack. Если я открою файл с помощью команды cut, то вы увидите, что оба файла теперь объединены в один. Теперь мы можем использовать John the Ripper, чтобы попытаться взломать этот пароль. И для этого нужно всего лишь написать «Джон» имя файла to crack. Джон очень быстро закончил работать, и я получил сообщение «Больше не осталось хэшей для взлома». Все дело в том, что перед тем, как записать это видео, я уже запускал Джона и взломал пароль. Теперь, когда пароль уже взломан, Джон не будет повторно его взламывать. И я сделал это намеренно, потому что это один из самых частых вопросов, что мне задают. Почему Джон не показывает взломанные пароли? Все дело в том, что он уже и взломал. И если вы запустите Джона еще раз и скормите ему тот же самый файл, он не будет заново взламывать пароли. Чтобы посмотреть взломанные пароли, все, что нужно сделать, это просто написать «Джон минус минус шоу» и имя файла to crack. Готово. Вот имя пользователя и пароль пользователя, который был взломан. Отлично. Теперь у меня есть пароль пользователя WebDev. И давайте посмотрим, смогу ли я использовать этот пароль для авторизации на MySQL сервере. Возвращаемся к терминалу цели. Пишем mysql-u root. Минус p Ввожу пароль. И, к сожалению, я по-прежнему натыкаюсь на сообщение «Access denied». Доступ запрещен. Я попробовал пустой пароль. Я попробовал пароль root пользователя, который я сам сбросил. Я попробовал новый пароль, который я взломал. И ничего из этого не сработало. Что еще я могу сделать? Я расскажу вам об этом в следующем видео. озвучка для клуба Теперь я полностью сфокусирован на том, чтобы взломать пароль базы данных MySQL. Я знаю, что на машине цели запущен сервис MySQL, и я хочу получить к нему доступ, потому что я надеюсь, что там содержится интересующая меня информация о кредитных картах. Один из моментов, который мы видели в разделе «Взлом с помощью кали», заключается в том, как атаковать базу данных MySQL, перебирая пароли. Для этого мы использовали инструмент под названием «Гидра». Гидра — это инструмент для подбора паролей не только к базам данных MySQL, но и ко многим другим сервисам, таким как FTP, SSH, HTTP и так далее. Конечно же, гидра по умолчанию установлена в кале, но я не думаю, что она установлена на целевой машине. Если выполнить команду гидра, то на выходе я ожидаю сообщения о том, что программа не установлена. Конечно, я могу установить ее самостоятельно, и мне нужно вновь подчеркнуть, что сейчас мы работаем как плохие парни. Как этичный хакер или при тестировании на проникновение, вы никогда не должны так делать. Никогда не устанавливайте софт для взлома на машину клиента. Но так как мы плохие парни, нас не волнует система. Нас интересует только информация о кредитных картах. Поэтому давайте установим Гидро. Мы уже знаем, как устанавливать программы. Для этого давайте напишем apt install hydra И подождем, пока установка закончится Как только она будет завершена, я могу проверить, успешно ли она установилась Для этого нужно выполнить команду hydra-h Для использования hydra мне нужно две составляющих, даже три Хотя пусть будет четыре Мне нужно корректное имя пользователя Или имена пользователей Мне нужен пароль или список паролей Мне нужен IP-адрес цели И мне нужен сервис цели у нас уже есть имя пользователя. Это будет root. И мы уже пробовали пару паролей, которые не сработали. Теперь нам нужно предоставить гидре словарь или список возможных паролей. Мы уже создали один в предыдущем разделе этого курса. И если помните, мы назвали его «Худшие 50 паролей». И давайте скопируем этот файл в корневую директорию сервера Apache, чтобы в дальнейшем можно было скачать его на целевую машину. Копируем файл Word50 в var www.html. Я заранее запустил сервис Apache, но давайте перепроверим, запущен ли он. Для этого выполним команду «Сервис Apache 2. Статус». И, как видите, он подсвечен зеленым. Статус сервиса Apache. И тут сказано, что он активен и запущен. Отлично. Теперь давайте вернемся к машине цели. И воспользуемся командой wget, чтобы скачать вождь 50 с машины на на машину цели. Как только файл скачается, мы сможем запустить гидро и начать перебирать пароли от сервиса MySQL. Пишем hydra-l, затем указываем имя пользователя, пишу root и минус заглавное IP. Это параметр для предоставления гидре-словаря паролей. Это будет worst 50. Далее я указываю сервис MySQL, и в конце мне нужно указать цель. В нашем случае это localhost или домашний IP-адрес 127.0.0.1 потому что я атакую локальный сервис. Теперь я готов запустить Гидро. Жмем Enter и ждем результата, который мы получим достаточно быстро. Гидро сообщает мне, что у нее получилось успешно найти пароль для root пользователя с сервисом MySQL. Отлично. Теперь я могу попробовать войти в базу данных MySQL. Надеюсь, что я смогу найти информацию о кредитных картах. В следующем видео мы попробуем получить эту информацию. Для клуба .com. Мы почти закончили. Мы всего в паре шагов от получения информации о кредитных картах. У нас есть доступ к крут-пользователю. Есть пароль, дающий доступ к SSH. У нас есть пароль к базе данных MySQL. Все, что нам осталось, это проверить, есть ли в базе данных информация о кредитных картах. И после чего нам нужно скачать эту информацию на нашу машину на Кале. И после этого мы заканчиваем миссию. И для начала, давайте войдем на целевую машину через SSH, используя полученный пароль. Для этого пишем SSH, имя пользователя, webdev, собака, IP-адрес машины цели. Вводим пароль. И у меня есть доступ. После получения доступа всегда нужно проверять, какие права есть у пользователя, под которым вы вошли. Могу ли я, используя суда, запускать абсолютно любые программы? Или я в чем-то ограничен? И для этого, как мы видели ранее, нужно выполнить команду суда -l. И, как видите, пользователь WebDev может запускать любые команды в системе. И это значит, что я могу переключаться с пользователя WebDev на root-пользователя. У меня есть все права root-пользователя. И для этого давайте воспользуемся командой sudo su Как видите, я смог переключиться на root-пользователя. Это еще один способ получить root-доступ без повторного использования эксплойта. И давайте выйдем из Shell и переключим внимание на базу данных MySQL. И давайте войдем в базу данных. Пишем mysql-u, root, и минус p, пароль. Вводим пароль, который мы уже знаем. И я внутри. Идеально. Теперь давайте посмотрим, какие базы данных существуют в системе. Для этого пишем showDataTable с точкой запятой в конце. И помните, каждый раз, когда мы запускаем команды mysql, нужно завершить команду с точкой запятой. Иначе команда не будет выполнена. Как видите, у нас есть несколько баз данных. Самая многообещающая вторая, под названием Equihax. Давайте изучим базу данных и посмотрим, какая информация в ней содержится. Для этого пишем use, имя базы данных Equihax и точка с запятой. Теперь давайте посмотрим, какие таблицы существуют в базе данных. Пишем showtable с точкой запятой. И тут всего одна таблица под названием «Customers». И давайте посмотрим, какая информация находится в таблице «Customers». Пишем «select» — звездочка. А звездочка, как вы помните, обозначает «все». То есть «select все» — «from customers». «Customers» — это название таблицы. И точка запятой. Посмотрите на это. Это информация о клиентах, которые работают с моей целью. Тут имена фамилии, электронная почта и номера карт всех пользователей. Это, конечно, всего лишь пример базы данных, которую я специально создал для вас. В ней всего 100 строк, 100 записей. В реальной жизни тут будут тысячи, сотни тысяч или даже миллионы строк. Конечно, я мог скопипасти эту информацию на машину на кале и на этом закончить, но я хочу действовать по сценарию из реальной жизни. Если в этой базе данных будут миллионы записей, я не смогу так просто скопипастить эту информацию. Мне нужно найти способ сделать дам базы данных файл, а затем найти способ отправить этот файл с машины цели на мою машину на кали. И держите в голове то, что мы сейчас работаем как плохие парни. При этичном взломе вы должны приложить все усилия, чтобы не смотреть информацию о клиентах. Если вы обнаружите доступ к базе данных, в первую очередь, вы должны предупредить заказчика. Вы должны сказать, «Эй, мистер заказчик, я смог получить доступ к базе данных. Я ничего не смотрел о клиентах. Что бы вы хотели, чтобы я сделал дальше? Достаточно ли этого, чтобы показать, что я завершил миссию? Или вы хотите, чтобы я попробовал скачать информацию?» Некоторые заказчики, большинство заказчиков, скажут вам остановиться. Некоторые попросят скачать пару записей в качестве доказательств. Но почти ни один клиент не попросит вас скачать базу данных целиком. Это почти гарантированно не произойдет. И сейчас мы просто играем роль плохих парней. И мы хотим слить всю базу данных, предполагая, что эта база данных содержит миллионы записей. Теперь нужно сделать следующее. Нужно найти способ, которым мы сможем передать эту базу данных или сделать ее dump в текстовый файл. Для этого я снова использую команду Select. Но вместо того, чтобы выводить таблицу на экран, давайте перенаправим вывод-файл, используя команду IntooutFile, и после нее добавляем имя файла. И сейчас у меня есть следующий план. Давайте перенаправим вывод файл, который мы создадим в корневой директории Apache. Потому что если я успешно сделаю это, то это значит, что все, что мне останется сделать, это просто открыть директорию через веб-браузер и скачать файл. И давайте я попробую. Я попытаюсь вывести файл в var www.html. И давайте назовем файл cc, кредитная карта, txt. К сожалению, как видите, тут у нас возникло сообщение, что я не могу либо создать этот файл, либо произвести запись в этот файл. Код ошибки проясняет ситуацию. Тут сказано, что такого файла или папки не существует. Это значит, что папки var просто не существует. Интересно. Давайте все проверим. Попробуем произвести вывод файл, который находится в папке, которая точно существует. В папку temp. Пишем temp/cc. /temp как видите, тут написано «Ок». Значит, все хорошо. Файл был создан в папке temp. Давайте попытаемся выяснить, из-за чего возникает ошибка. Существует ли директория var www? Давайте выполним команду ls var www. Похоже, ее и вправду не существует. Задумайтесь на секундочку. Да, у меня запущен веб-сервер, но он запущен на порте 8080. И когда мы делали сканирование с помощью NMAP, сканер сервисов определил, что в роли веб-сервера выступает Tomcat Manager. И это о чем-то говорит. Это говорит о том, что Tomcat Manager может существовать в другой директории. В директории, отличной от стандартной директории Apache, к которой мы привыкли. После небольшого исследования, я обнаружил, что директория веб-сервера — это User local user.local.tomcat. И давайте просмотрим содержимое директории. Как видите, тут есть папка WebApps. В ней есть папка root. Это корневая директория менеджера Tomcat. Другими словами, все, что я помещу в эту директорию, будет доступно через веб-браузер на партии 8080. Теперь, когда мы перешли в корневую директорию Tomcat, давайте скопируем текстовый файл с кредитными картами из папки temp в текущую рабочую папку. Для этого воспользуемся командой cp, имя файла, и точка. точка обозначает текущую директорию. Директорию, в которой мы сейчас находимся, повторюсь, я исхожу из того, что это будет огромный файл. Это будут гигабайты данных, потому что в базе данных содержится информация о миллионах кредитах. Как плохой парень, я хочу быть уверен, что я смогу скачать этот файл настолько быстро, насколько это возможно. Для этого мы воспользуемся командой tar, с помощью которой мы заархивируем архив. Надеюсь, что я смогу минимизировать размер файла. Таким образом, загрузка займет меньше времени. И давайте воспользуемся командой tar, которую мы видели ранее. Укажем, что необходимо сжать файл. Указываем имя файла price.tar.gz И укажем файл, который мы хотим упаковать и сжать, cc.txt И давайте воспользуемся командой ls, проверим, на месте ли все, что нам нужно. Отлично. price.tar.gz И теперь все, что нам остается сделать, это открыть веб-браузер на машине на Кали. Ввести IP-адрес цели и порт 8080 Слэш имя файла, который теперь должен находиться в корневой директории. Жмем Enter. Возникло всплывающее окно, в котором сказано «Вот файл. Хотите сохранить?» Соглашаемся. Открываем его с помощью архиватора. Конечно, это можно сделать через командную строку, используя wget. Мы можем там разархивировать его. Но я думаю, что с вас уже достаточно командной строки. И давайте хоть раз за курс воспользуемся графическим интерфейсом. Давайте откроем файл cc.txt. Готово! Я смог успешно скачать на свою машину всю информацию о кредитных картах.